Леди и джентльмены, всем привет, с вами снова Макс Репьев И сегодня мы находимся в Дагомысе И здесь я хочу вам показать один из недорогих комплексов Который на сегодняшний день есть в Сочи Это жилой комплекс Чайный берег Но по статусу он апартаменты И квартиры здесь начинаются аж от 5,5 миллионов рублей И заканчиваются, то есть максимальная цена будет 7,5 миллионов рублей И как бюджетный он вообще не выглядит, согласитесь Очень приятный фасад, очень приятное остекление Большая территория, которая еще и подразумевает под собой Большинство Бассейн. И давайте сначала пройдемся по нему и вообще оценим его, как он... Представлен. Сразу хочу сказать, что передача ключей будет в ближайшее время. Ну, то есть уже примерно в течение месяца ребятам начнут передавать ключи. А документальная сдача будет происходить в июне. Огромный, наверное, плюс сразу, который хочется выделить, что здесь действительно большая парковка. То есть, я думаю, вы здесь точно машину свою поставите. Что будет бассейн, что здесь уже построена газовая котельная. Сейчас мы с вами обойдем дом, я вам ее покажу. И мне действительно очень нравится фасад. То есть с точки зрения ПМЖ Если его рассматривать То можно прям здесь жить Причем мы находимся недалеко от центра Дагомыса Можно спокойно доехать на машине Можно спокойно дойти пешочком но ну, как бы минут 40 примерно займет до моря И искупаться Дагомыс как вы знаете один из самых чистых пляжей Вот такие вот здесь стеклянные ограждения на балконах Пойдемте наверное посмотрим Как выполнены подъезды Потому что здесь они ну прям на уровне Вообще сама по себе территория Выглядит прям хорошо Аккуратная плитка Уже постеленный газон Сам по себе фасад, не сказать, что это вообще Какое-то недорогое жилье Много элитки в Сочи вот в таком вот формате стоит Ну и старая я имею в виду элитки Потому что новую эту строят уже По совершенно другим канонам Детская площадка вон там есть Вот там вот чуть поодаль газовая котельная Мы до нее не будем сейчас доходить, просто знаете, что она есть И вот слева от нее Там будет располагаться бассейн 14 на 8, 14 на 8 и квартиры начинаются от 5,5 миллионов рублей, 5,5 миллионов. На сегодняшний день как бы для Сочи это вообще низкая цена, пойдемте оценим, как выглядит у нас подъезды. Входная группа представлена двумя лифтами, мы и на них с вами сегодня покатаемся, марки Otis, И пойдемте покажу вам самый недорогой апартамент. Потому что комплекс-то как бы жилой, но по статусу это апартамент. То есть вы здесь просто не можете прописаться, а по стоимости владения это все будет точно так же. В общем, это самый недорогой апартамент на сегодня. 28,5 квадратных метров. Здесь хорошо планируется санузел. И вот такая вот у вас большая студия. Плюс балкон. 5,5 миллионов. На сегодняшний день это все стоит. Вот так это все выглядит. Если не нравится первый этаж, я предлагаю сразу, наверное, подняться, показать вам самый дорогой, как выглядит на сегодняшний день. И уже у вас сложится такая полная картинка. Места общего пользования выполнены вот так. Аккуратные двери в едином стиле. Пожарные гидранты, система пожарооповещения. Потолок сетчатый. Здесь у нас куча ящичков. Ну, поехали наверх. Так, лифты очень приятные правда сейчас они еще в технологической такой обшивке. поедем сразу с вами на седьмой этаж здесь такая приятная иллюминация как это все выглядит смотрите сейчас в курдышке все будет подсвечиваться я думаю что когда его разошьют то выглядит это все будет очень эстетично честно я очень приятно удивлен по соотношению цена-качество Потому что за 5,5 миллионов рублей как бы, в Сочи я такого давненько не видел. Очень приятно все это выглядит. Очень приятные места общего пользования, приятные подъезды. Керамогранит, Как бы все здесь на уровне. Вот, например, один из, так скажем, дорогих апартаментов. С такой огромной панорамной стеной. Стоит на сегодняшний день 7 миллионов 200. И здесь 30,5 квадратных метров. Как вам вид, который отсюда открывается? Да, безусловно, как бы это не центр Сочи, это не вид на море. Здесь кому-то может быть мешать вот эта труба, но в целом действительно хороший вид. Много зелени, там вот еще протекает река. И вот отсюда мы с вами можем оценить, насколько большой двор и что спокойно здесь могут разместить машины. Здесь у нас выделяется значит, санузел, система отопления, то есть вся разводка здесь сделана. И все это выглядит прям аккуратно. Все обшито то есть ничего не будет шуметь и вот эта квартира но ну, которая по статусу апартамент на сегодняшний день стоит 7 миллионов 80 тысяч я немножечко вас обманул и сказал изначально что она стоит дороже но она стоит дешевле очень крутое решение с панорамной стеной то есть вы спокойно здесь можете поставить перегородку здесь у вас будет кухня здесь вот будет спальня и здесь у вас будет гардеробная Несмотря на то, что это 30,5 метров, она такая растянутая, вытянутая. но Именно в ширину, которая действительно позволяет вам спокойно это все распланировать. Пойдемте покажу вам еще, какие апартаменты здесь есть. Единственный минус здесь то, что просто нельзя прописаться на долгосрочной основе. То есть временная регистрация возможна, никакой проблемы в этом нет. И все. По остальным вот форматам это обычный жилой комплекс. Причем он недорогой, но вот материалы, отделка, сочетание цветов лучше, чем во многих комплексах, которые стоят сильно дороже. Вот такой, например, еще есть апартамент-квартира. Правда, это будет не на седьмом этаже, а на втором. И стоить это будет 6480, господа. Здесь 31,5 квадратный метр. Есть балкон и вообще такие три световые точки. С этой стороны у нас открывается вид на газовую котельную, а бассейн у нас будет располагаться вот в этой вот части. 14 на 8, на секундочку. И минимальная цена 5,5. Это действительно очень радует. Правда, с точки зрения строительства все выполнено очень на уровне. Изоляция здесь, сетка, система пожарного оповещения. Блин, очень на уровне. Мы просто... Давно не были в Чайном береге И как-то, знаете, все время обходили его стороной И тут ребята мне сказали из команды Что, блин, надо съездить И я приехал и честно поражу И за 6 480 Ну, правда, на втором этаже У вас еще будет вот такой балкон Со стеклянным ограждением С таким вот видом Безусловно, здесь мы с вами видим частный сектор Какие-то вот еще тут склады Вот немножечко есть Но, тем не менее, если вы рассматриваете для ПМЖ И вы не располагаете бюджетом 30-20 миллионов и так далее, или, например, в Альпийском квартале на сегодняшний день такие же площадь будут начинаться от 13,5, то здесь вот такую крошку вы сможете купить за 6,480. Пойдемте, я вам еще покажу, какие здесь есть вариантики. Вот еще один апартамент-квартира, 30,5 квадратных метров, на сегодняшний день стоит 6252. И, кстати, с этого балкона мы с вами очень хорошо сможем рассмотреть, где мы с вами находимся по именитым комплексам в Дагомысе. То есть, вот, пожалуйста, вам Аллея Парк. Вот она строится. Вон там вот, санаторий Дагомыс находится. Чуть правее, а даже, я думаю, что все это хорошо сейчас видно на камере. Поэтому все недалеко. И, то есть, там... Квадратный метр стоит сильно дороже, здесь он стоит сильно дешевле и для ПМЖ использовать, ну, вообще как, ну, тут вот еще раз повторюсь, будет бассейна, вот газовая котельная. Вот такого формата детская площадка, но я думаю, что она в дальнейшем еще, может быть, будет прорезиненная. Ну, короче, марафет здесь наведут. Очень приятный комплекс и очень поражает ценой он на сегодняшний день. И при этом он как бы не рискованный, вы его просто покупаете, он уже готов. То есть вы здесь не покупаете воздух, вы покупаете уже конкретные стены, в которых уже конкретно можете делать ремонт с хорошим качеством. Еще раз повторюсь, просто про отделку, но ну, именно про строительство, потому что здесь прям подошли с головой и сделали все на уровне. На сегодняшний день вообще осталось всего 10% квартир в продажу. И они вот варьируются в стоимости от 5,5 до 7,5 миллионов рублей. Я не думаю, что мы сейчас будем с вами их все рассматривать, все они выглядят примерно одинаково. Просто позаходим, я вам покажу, что планировки здесь действительно хорошие. Есть, конечно, планировки, которые мне не очень нравятся. Например, вот это. То есть я не очень понимаю, как их правильно распланировать. Здесь одно окно и огромная площадь, которая такая не светлая. Ну, конечно, да, можно унести санузел. Здесь можно сделать кухню. Но по факту это студия. Но это 30 метров. То есть можно повыбирать. И разброс цен здесь действительно невеликий. Очень приятные места, конечно, общего потина. очень приятные подъезды. Я прям не ожидал такого увидеть, честно вам скажу. Я думал, что это будет все сильно хуже. Поэтому скажем огромное спасибо команде, которая настояла, не сказала, что чувак, надо все-таки сюда съездить. А вот с этой, например, квартиры я могу вам показать, как выглядят чайные плантации. Приятный же вид. Вот так выглядят, господа, чайные плантации. Но согласитесь, вид действительно потрясающий. Сейчас я вот так вот вам сделаю, чтобы вы рассмотрели это все хорошо. Солнце, чтобы вам не мешало. Видно горы, видно чайные плантации. Тихо, аккуратно, спокойно. И самое главное, что к ним есть выход. Вот, пожалуйста, калитка. Спокойно выходите туда. Можете сделать себе там фоточки красивые. Просто там погулять и насладиться природой. Алина, как тебе комплекс? Я а цена? Вообще классная. Да Согласен. Можно брать. Ну правда, то есть на сегодняшний день, как бы вы знаете, что цены на недвижимость в Сочи, они действительно ушли вперед. А здесь по факту цена застряла. И здесь мы с вами видим предложение по 240 тысяч за квадратный метр, там плюс-минус, в уже готовом построенном доме, который на сегодняшний день ждет документы и в ближайшее время передает людям ключи. Как бы да, нельзя сказать, что это недвижимость курортная, что вы отсюда там спокойно сможете добраться до моря. Нет, это не так. Но для ПМЖ вариант действительно себе неплохой. Как стартовая квартира, как квартира для переезда, очень достойное предложение, при этом недалеко до всей центральной инфраструктуры Дагомыса. Я думаю, что больше про него рассказывать нечего, его лучше посмотреть именно вживую, приехать сюда, походить ножками, Пощупать все эти стены, посмотреть на эту отделку и уже сделать какой-то вывод И для того, чтобы это совершить, господа, вам нужно будет набрать по ссылочкам внизу в описании Либо WhatsApp, Telegram, по телефону и уже обратиться Наши ребята вам это все покажут в лучшей красе Возьмем самокаты, прокатимся до моря, вообще посмотрим инфраструктуру, на машине покатаемся Никакой проблемы вообще в этом нет Поэтому все ссылочки указаны для связи внизу. Но если вы, опять же, ищете какой-то другой формат недвижимости для себя, то я рекомендую вам подписаться на наш новостной канал в Телеграме, ссылки внизу, и сообщество ВК. Туда мы грузим оперативную и срочную информацию вообще, в принципе, во всем комплексам, что встречается на сегодняшний день в Сочи. Подпишитесь и обязательно посетите наш сайт. Там вы встретите вторички. Господа, все ссылочки указаны внизу. Вам всех благ, хорошего настроения и пока.